Вот мы и прибежали к тому самому моменту, когда хе, фарш уже шприце, остается только набить и произвести термообработку. Если вы делаете большое количество колбасы, ну, условно говоря, в день 100 килограммов, эта штука для вас, 15 килограммов за одну загрузку, если делаете килограмм, ну, 10-20 день, достаточно будет ручного шприца который тоже представлен здесь, и мы еще будем им сегодня пользоваться. А пока я вам покажу вот этого зверя. Здесь очень удобная регулировка вперед, назад, реверс, кнопка стоп и регулировка скорости. Я уже отрегулировал скорость подачи фарша, так что давайте набивать. Здесь у меня чуть ниже Интимного места Чудесная клавиша Которую я буду потихонечку нажимать И набивка будет идти Поехали Вот Чуете, какая плотная набивка Итак Еще чуть-чуть а, Достаточно Пойду возьму другую Оболочку. А эту пока уберу на стол. Ну а теперь я окончательно возьму эти батоны, вот так перекручу плотно, чтобы у меня фарш аж перенабился. Ну, а здесь опять я не буду делать колбасный узел, я его все равно порву. Поэтому под палец я засуну вот так шнурок и сделаю несколько витков. Но каждым витком я буду вот так вот Подкручивать, подкручивать и подкручивать все ближе к тому краешку. Тогда колбаса будет набита очень плотно. До чего нужна плотность? Рыхлости не будет. После того, как набьете колбасу, обязательно посмотрите на предмет воздуха. То есть, если вы где-то увидите воздушный пузырь, возьмите зубочистку или иголочку, прокалите это место и, в общем-то, выпустится в воздух все нормально будет это коллагеновая оболочка здесь не бойтесь прокалывать бойтесь прокалывать полиамидную та взрывается мама не горюй стоит стоит колбаса папа и в общем то бомба не колбаса вот так подрежу для красоты Крайшек. здесь подрежу И такая маленькая будет это оператору. Это... А также по дороге осматриваю, нет ли у меня воздушных пузырей полостей. Шприц оказался зверем. Все чистенько. Все замечательно. Так, теперь я это счастье отправляю на термообработку. Я мог бы ее сварить. Вот смотрите, это, это как, вот я не знаю, если ты знаешь музыкальную грамоту, то ты можешь написать мелодию. Если ты тупо заточен на один рецепт, ну, извините, ты играешь только одну мелодию. Вот эту колбасу я могу отварить и получу один вкус. При отваривании она будет розовенькой, мягонькой. А могу запечь. Это будет совершенно другой вкус. Она будет более бордового цвета и более плотная. Вот я хочу сегодня получить более плотную ветчину. Поэтому делать я ее буду в параконвектомате в режиме жара. Вот. Какую температуру выставить? Дело в том, что теплопроводность воздуха она гораздо хуже, чем воды. Поэтому, если бы в воде я варил ветчину при температуре 75-78 градусов, то в пароконвектомате я выставлю где-то в конце, в конце выставлю где-то 85 температуру. Но прогревать я все равно ее должен поэтапно. Почему поэтапно? Если я дам сразу большой жар, у меня э, приготовится э, верхний слой колбасы, а внутри он будет еще холодный и сырой. Поэтому медленно поднимаю температуру, прогреваю колбасу, потом добавляю еще температуры. И так дохожу ступенчато. И так я дохожу до температуры где-то 90 градусов. Что, поехали. Сейчас я ее выставлю на 60 градусов, минут на 20. Ух ты! Ух ты! Помним, у нас там замечательная, красивая ветчина, которая уже прогрелась. Теперь я выставлю температуру градусов на 15 побольше. У меня было 60 градусов, теперь я поставлю 75. Ровно так же на 25 минут. Диаметр у ветчины очень большой, соответственно, будет готовиться она часа два. Колбаса прогрелась. Она уже э, стабилизировался, белок. И сейчас мне самое время сюда воткнуть щуп. В общем-то, чтобы я мог контролировать температуру, которая там есть. Выставляю уже 90 градусов. Давайте 95. Рискну я. Побыстрее сделать. А то голодные сидят. Дай колбасу, дай колбасу. Сейчас будет колбаса. Так, время... А вот время я сейчас буду ориентироваться уже по э, готовности. Я поставлю час 45, но это не значит, что час 45 она будет готовиться. Готовится она у меня будет. Вот по этому термометру. Смотрим, что у нас внутри. А внутри, как я и говорил, 35 градусов. Ни о чем. Нам еще надо набрать 35 градусов. Поэтому я включаю печку, старт. И выставляю температуру 70 градусов. Вот как 70 у меня здесь запищит, все, колбаса готова. Ну что, чудо-термометр сработал, пора доставать колбасу. Как видим, 70 градусов. Мы получили две ветчины что с ней надо сделать конечно съесть но прежде чем съесть ее надо сохранить большой объем для этого колбасу которую собираемся хранить долго они а съедим тут же вечером нужно остудить остудить по двум причинам причина первая показываю вот отсюда будет выливаться сок вот он его видно вот, он капает, капает. Как и в любом мясе, как и в любом мясе, сок должен разойтись по всей колбасе и стабилизироваться. Это первый момент, что в общем -то, все соки должны разойтись. Ну как? Жарим стейк, накрываем его в общем-то, фольгой, даем отдохнуть. Колбасе тоже нужно, на самом деле, отдохнуть. Но мало э, того, что отдых должен быть, она должна достаточно быстро охлаждаться. Для чего быстро? В диапазоне температур э, 32-36 э, начинают активизироваться достаточно большое количество бактерий. Там целая колония активизируется. Вот если часа два подержать в тепле, в таком 32-36, в общем-то, ничего хорошего для желудка мы не получим. В лучшем случае белого друга. В худшем больничку поедем. Поэтому любую колбасу на э, мясоперерабатывающих предприятиях э, всегда охлаждают. Проводится так называемая операция душирования. Как мы понимаем, а душ сверху. Холодной водой все это дело обдается. У нас души нет. Я буду делать что? У нас есть льдогенератор. Я залью. Водичкой. Я возьму лед. И, в общем-то, охлажу колбасу. Она охладится до нужной мне температуры, ну, где-то минут за 25, да, градусов до 20 дойдет. После этого я ее уберу в холодильник, и она будет еще сутки созревать. И по большому счету ее можно есть, она уже будет той самой колбасой, какой нужно на следующий день. Ну, так как мы хотим попробовать сегодня, посмотреть сегодня, ну, нарушим немножко правила, остудим сейчас ее до комнатной температуры. Ну, естественно, разрезы, разрезы, разрезы, которые я обещал.